Привет, друзья! Это серия уроков о мигуруми для начинающих. В этом видео мы будем вязать столбик с накидом. Я уже подготовила цепочку из воздушных петель. Как вязать воздушные петли и цепочку из воздушных петель вы можете узнать из нашего видео. Ссылочку ищите в описании. А сейчас давайте приступим. Для того, чтобы связать столбик с накидом, для начала естественно нам надо сделать накид я делаю накид как обычно от себя ввожу крючок под рабочую нить и захватываю у меня на крючке две петли петля воздушной цепочки и накид теперь я ввожу крючок в четвертую петлю от той петли, которая находится на крючке Раз, два, три, четыре. Вот у меня четвертая петля, я ввожу в нее крючок, захватываю рабочую нить и протаскиваю. У меня на крючке образовалось три петли. Теперь я захватываю рабочую нить и провязываю две петли, ближайшие к рабочей нити. У меня остается на крючке две петли. И опять захватываю рабочую нить и провязываю эти две петли. Вот получился столбик с накидом. Причем в данном случае вот этот вот петли, вот эти петли подъема, они считаются первым столбиком. Вяжем далее. Накид. Ввожу крючок в следующую петлю воздушной цепочки, захватываю рабочую, провязываю две петли и второй шаг, провязываю оставшиеся две петли, накид, 3 петли, провязываю две петли и еще две петли, накид, две петли и еще две петли вот получаются такие столбики высокие и красивые вяжу до конца моей цепочки так я провязала до конца воздушной цепочки столбики с накидом поворачиваю вязание теперь делаю петли подъема я сделаю 3 петли подъема Так. и продолжаю вязать второй ряд Таким же образом делаю накид, далее ввожу крючок под первую петлю предыдущего ряда, под обе дольки этой петли. Вот таким образом. Захватываю рабочую нить, провязываю две петли и еще две петли. накид вот так продолжаем вязать, тренируемся обратите внимание, что можно вязать вводя крючок как подобие дольки петли предыдущего ряда так либо только под заднюю либо только под переднюю смотрите как это происходит я делаю накид ввожу крючок под заднюю петлю предыдущего ряда протаскиваю рабочую нить и провязываю две петли и две петли либо я вяжу за переднюю стенку петли предыдущего ряда делаю накид, ввожу крючок под переднюю дольку петли предыдущего ряда захватываю рабочую нить, провязываю две петли и еще раз две петли В этом случае, собственно, разницы никакой нет, но полотно в итоге будет выглядеть по-разному. Давайте я вам покажу на образцах. Вот такое вязание получается, когда мы вяжем за обе дольки предыдущего ряда. Вот так вот это выглядит с лицевой стороны и с изнаночной ровненькое вязание, равномерное если же мы будем вязать за переднюю стенку петли, за переднюю дольку то получится вот такое вязание здесь вы увидите вот эти продольные полосы как с лицевой стороны, так и с изнаночной если вязать за заднюю стенку, то получится вот такой вариант, тоже с продольными полосами с лицевой стороны и с изнаночной, только в данном случае эти полосы еще более, такие, более выраженные, вот, сравните. Итак, успехов Вам! Подписывайтесь на наш канал. До следующей встречи!